Я э, не люблю это слово очень, но сейчас я его произнесу. Я очень и очень и очень люблю Крым. Вы знаете, я там вырос, хотя родился в Туле, мое детство в Дарме 13 лет прошли под Севастополем в бухте Омега. И поэтому все, то есть я впитал э, мальчикам еще все его запахи, всю эту красоту. И вот эта песня посвящена Крыму. Песня... «Наш русский Крым». Севастополем закаты Как будто кровь течет с небес В святой земле лежат солдаты Кто с орденами, а кто без Один, братцы, не в наградах А в том, что волею Христа Наш русский Крым на всех парадах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 нас в чужих морях носила, Шальные ветры рвали такилаш. Мы прибыли на борт, к себе Россия, И брак нас не возьмет на абордаж. Мы прибыли на борт, к себе Россия, И враг нас не возьмет на абордаж. Здесь князь Владимир правой верой Народ свой посвятил Христу какой же необъятной мерой Измерить Крыма высоту? Да не посмеют супостаты Коснуться праведных основ В святой земле лежат солдаты А это выше орденов да не возьмеют супостаты Коснуться праведных основ В святой земле лежат солдаты А это выше орденов Полвека нас в чужих морях носила, Шальные ветры рвали тагилаж. Мы прибыли на борт, к себе Россия, И враг нас не возьмет на абордаж. Мы прибыли на борт, к себе Россия, И враг нас не возьмет на абордаж. Над Севастополем закаты, Как будто кровь течет с небес. В святой земле лежат солдаты, Кто с орденами, а кто без.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 а в том, что волею Христа Наш русский Крым на всех парадах Нам всем одной наградой стал Полвека нас в чужих морях носила Шальные ветры рвали так и Мы прибыли на борт к себе Россия И враг нас не возьмет на бордах мы прибыли на борт К Север-Россия И враг нас не возьмет На пол века нас в чужих морях носила Шальные ветры рвали таиллаш мы прибыли на борт в себе россия и враг нас не возьмет на абордаж мы прибыли на борт в себе россия и враг нас не возьмет на абордаж и враг нас не возьмет на абордаж. И брак нас не возьмет на абордаж. Это не мне, это Крыму, Крыму.